Обстановка в мире Несмотря на подвиг Все уже тебя забыли Ты вошел в груди А ты теперь, папса, год. И все, что от тебя Осталось чистый Не пошла И с твоей неспокойно И вступят с музыкой своей Прости, насколько мы все бросали, Мы теперь слушаем камни Но под музыку я в дом теперь подсад Прости, скот, мы все позвали Теперь слушаем камне, по в дом, теперь попсай. Редактор Восходя освещала все стены, где бы не сверкали надписи и теги. Ленина читай, быть против олигархов, нам красная звезда с ним взойдет и поможет стать опрятней. Опрятней, опрятней. Доказали, что мы можем показать, что мы можем. Мы устроили протест на коленке и крича. Доказали, что мы можем показать, что мы можем. Эти дети всем доказывают. Они уникальны, ограничившись Фоткой в подкуп, но ВКонтакте все подкуплено до нас знаем, да может, вместе с нами, но показывает факт на фотке. Это их борьба. Борьба. борьба, борьба, борьба, Пока в наших сердцах огонь, пока мы вместе, мы борьба, борьба, Мы показываем свой протест. Струны борьба, по пальцам. Учимся от боли мы протест, детям из НСД В первой мировой, в первой мировой, в первой мировой Люди погибали за честь, люди погибали за власть Люди думали, что будет дальше Подружись подушку, ты случайно вспомнил из детства свою мягкую игрушку, а потом ты вспомнил, как с ребятами гулял, как свое ты детство просто брал и прожигал, а теперь я по ты отдал бы все на свете, чтобы опять тебя в деревне петух пути. По рассвету ты кричишь, но мне поверь, не поможет, так и знай, лучше просто в новый день ты входи, как без бы локтя, Ностальгия совершила преступление. Натянув оковы грусти, она держит в заточении Ностальгия совершила преступление Натянув оковы грусти, она держит в заточении Предположу, что ты бы очень многое дал, Погрузиться в беззаботность и не думать ни о чем. Это может даже слаще, чем самый сладкий сон Настальгия. К чертям пускай летит, на кой мне это надо Я песни длинные слагал о том, как ты прекрасна И Я не спал, я все писал все эти ночи длинные чтобы утру понять Опять ты в черном списке Анализ. Проблемы точно не помнились Ты с той серенадой Растворяются в огне Пускай огонь все мысли чтобы не осталось и следа От чертовой той серенады И от бывшего меня Я ночи длинный тратил чтобы слагать слова по рифме Чтоб после всего, что сделал Оказаться в черном списке Горит твоя чертова душа Черным пламенем Да пускай, самому черту Служивает все же я подумал, все же я всего этого не засуну. В огненные стволы грех взяв на душу. Выстроили одну землею, без конца ему быть теперь. Пускай без паскаля и ложь. Описанная в домах. Огнем красным, как и вы, сгорает мечта На обломках страны были люди играли Но это был нитят, там люди погибали Вокруг все плохие и все наши враги, Но, но никак не мы, но никак не вы. От города люди в домах погибали, Зато мы ракету в космос пускали. Пылью в глаза, будто воду в цветок, Иллюзия, сила, и вот он итог. За нами. не жена, но виновны не мы, Прячутся, бьет молодых, за плями в носу громче, чем самовар, кричать будут все же, что это был рай. Наследие ноль, как и пользы для общества, коммунин сила, И мы за него топим, Скай крит это тварь. Но ее оставили жить на обозренье. всем будто икона. А на деле разрушены жизни от боль, Сколько людей погибало в секунду? Власть боялись, они любили На то времена какие же были А девушка Ленин, такой молодой Разрушил что было и что предстояло В огоне плавились люди с рождения Писали доносы на своих же друзей Не пойти. Перед открытом окном ты рассказала все сначала, все эти письма по утрам, что ты писала ему в ОК. но все на это он плевать хотел бы ты не. Шума. Я последний, кто способен думать Я не вижу, вижу давно людей, я вижу только тени Только пустышки, тупые хотелки Последний поэт покончил с собой Он просто хотел быть нужным Сначала надо умереть Чтобы тебя кто-то послушал Всять и умереть, сядь и умереть Умереть, взять, умереть, взять, умереть, взять, умереть, умереть ради искусства. Последний панк смирился. Теперь он раб системы. Последний рокер сдался. Теперь он слушает бабсу. Людям не интересный только годы дыши Последний поэт покончил с собой Он просто хотел быть нужным Сначала надо умереть Чтобы тебя кто-то послушал и умереть, взять и умереть, взять и умереть, взять и умереть, взять и умереть, взять и умереть I want to die. I want to die. I want to die.